Всем хайшки, мои дорогие друзья, меня зовут Дэн, ты, канал Деймс, Мы продолжаем с вами играть Resident Evil 4 Remake. У нас с вами 11 глава. Леон выбрался и попал. Э -э выбрался, Мы выбрались из Недр, Стало... попали к да. Луису Сере. Да, Он нам немножко помог. Одно, но... Это не более чем Ингибитор перестанет работать и очень скоро. И что туда делать? Ну что, ты готов? Обо не думай. Надо двигаться Я за Эшли. Важнее всего. Ну раз так, мы знаем, что делать. Идем, Санчо Панса. Спасем принцессу Дульсинею. Поранишься еще. Мое еще. Да-да, мы спешим, ясно? А, блядь, какой цирк почему начинается. помогаешь? Какой в этом смысл? <свес> <свес> а да почему бы и нет? Ищи ты подвох. Я же обещал помочь, помнишь? То есть, то есть, ты мне помогаешь только лишь потому, что ты пообещал. Не, ну это как-то я считаю, ты как-то меня пытаешься наебать немножко, малешечку. Э -э, дневник бригадира. Дата 11 октября. Сегодня худший день в моей жизни. Моей дочке исполняется 5 лет, и я торчу на облезлой лодке, которая плывет в какую-то вонючую глушь. Если бы не хороший оклад, никто бы не согласился работать в этой дыре. Обитатели замка постоянно твердят, что во время раскопок надо соблюдать осторожность. Но несколько рабочих потеряли сознание, надышавшись какой-то пыли. От нас явно что-то скрывают. Не нравятся мне эти тайны. Я тоже начал кашлять. Кашлять. Надо бы поспать. Со мной творится что-то неладное. Я за сегодня уже трижды харкал кровью. Слабость такая, что я едва хожу. Черт, зря сюда приехал. Думал, что мне заплатят. Но пока что я сам расплачиваю за свое решение. Я ужасный отец. Прости меня, солнышко, ты достойно лучшего.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 Который превращает их в Просто в стадо Привет, привет мой дорогой друг. друг Золотой жетон Золотой жетон Это, конечно, ну круто Я понимаю Бля, мне бы вот этих вот штучек Это я тоже понимаю Если хочешь остаться в живых Улучшай свое снаряжение эффективный в ближнем бою Ну, это понятно увеличить боезапас пистолет у нас на а нет не на максимум подожди Ладно я пока ничего не буду тратить но вот броню надо отремонтировать и нож а что могу купить мертвая бабочка спрей материалы Давай возьмем хотя бы спрей. в любое время Стрельбище можно будет еще сгонять Но не сейчас Сейчас давай двигаться Будем двигаться, нужно двигаться к Эшли Нужно вести Эшли ингибитор Потому что если мы не спасем Эшли В смысле Амбрелли хана? Почему ей Почему Амбрелли хана? Мышь слышишь? Блять, это летучая мышь. Я думал, это обычная мышка, которую нужно опять убить, выполнить задание, получить за это шинельку. Получить надо забрать 30 шинелей. Собираем 30 шинелей. Че это? Нет. Подожди, я думал, что. А, -а, а, Понятно, да, блядь Иди-ка ищи новый ключ проход... М4 Трасса М4 знаю такую, московскую э -э, Динамит был перемещен в хранилище М4 Регулярно происходит обрушение пород. Держитесь подальше от области взрыва Если произойдет инцидент, немедленно проведите уборку Убедите, что на месте находится достаточное количество сотрудников Хорошо, там в камне дырки для динамита Получается, сейчас идем Ищем Ё-моё. Сам ты, блядь, лос мучачус начус, блядь, карпачус, блядь. Травники хуевы. Понасобирали, блядь. Да почему ты, сука, неубиваемый? Так, я понимаю, что здесь нужно перепрыгнуть, да? Ну, погнали. Панислайс, Кохедло, кохедло. Бейм. Кохедло, кохедло! Сюда, раз. Давай. В чем дело, дружочек, блядь? Да нет, бензопила! Успел? Успел? Бензопила отсосал? И сюда потушен от петуши нет вот сейчас должен быть потушен от петушен тихонько тихонько в смысле откуда у вас здесь только о шашка динамитная о шашка динамитная ой-ой-ой как много патронов ой-ой-ой как много патронов что с лицом тебе уже не весело смысле? ты в меня ее бросил сука Зарвись, пожалуйста. О, изумруд выпал. Смотри, смотри, смотри. Еще падлы бегут. Блять, откуда вы вылазите просто? Ага, нака. Ага, нака. А как тебе такое? Мучачис, начачис, карпачис. Понял вас, сука, вертолет, а? Муха тоже и вертолет. А ты долго будешь там стоять? Ты долго будешь там стоять кукарекать? Вот так вот это делается, вот так вот это делается. Хорошо. Не, мы очень, очень успешно быстро совсем справились. Сейчас нужно просто залутать все дерьмо, что здесь валяется. Да смысле! Пошел ты нахер, у меня нет патронов Так, для чего могу сделать патроны? Так, давай винтовку раз Так, и у меня остается два пороха Все, я их больше никуда не могу приструнить О, могу сделать вот так Смесь трав Могу сделать вот так Подожди Увеличил максимальный запас здоровья И на альт все выровняю так, подожди, нужно сначала все залутать, что здесь присутствует Потому что, потому что, потому Если мы сейчас пойдем в бой, а у нас ничего нету У меня 12 патронов И 3 в дробовике Это нормально, вы считаете? Подожди-ка, где-то тут сокровище висит Шлепали шлепки Сапфир, да нахер мне ваш сапфир, мне нужны изумрудники Блядь, сестра за запилой Ты что, блять, нажралась своих бактерий? Блять, не успел. Откуда у вас здесь бензопил столько? Подожди, сейчас сейчас мы ее загасим с тобой. Гаси ее, гаси ее! Ебаш старушку! Подожди, подожди, сейчас я объясню ей, блядь, что она не права. Все, сдохла? Это хорошо, обмоталась хуйней какой-то. Перезаряжайся. Смотри, здесь дверь. Конечно же, она будет закрыта. Дай-ка мне патронов, друг. Понял, не даст, он мне может дать только по жопе. Так, еще одну травичку я съел. Эта дверь закрыта, значит нам только наверх надо идти Наверх сюда Ах, не такой я себе отпуск представлял Я думал, что это будет зажигательное, веселое, интересное Нет, блядь, нас закидывают в очередное блядское подземелье сражаться с мутантами Да сколько можно? Бля, я слышу, как там толпа упала просто Покатило, О, там кого-то бомбануло. Ну что, ребятушки, вы готовы? Ту-ру-ту-ту-ту-ту. Блять, ты дедуль это с ножом, блять, своим поосторожней, можешь и поранить. Стоп, сюда. А, осторожно! Ой, я а, нет, все, все, все. О, Эллион, да, ты какой-то, ты у меня саркастичный такой молодой человек получился. И шутки, шутит. Подожди. А, он сверху. Такое еще сверху лежит. Ничего, ждем краузера. Вот это вечеринка. Как тебе такое? Ой, так ты ему... Нет, нет, нет, нет, нет, это нехорошо. Смотри, смотри, вертолет. Все, потушен, отпетушен. Блять, он крутит своим членом просто. Так мастерски. Так, вижу динамит. Ну, там помимо динамита еще кто-то рычит. Вот здесь сокровище. Опа. А вот это хорошо, вот это хорошо, это хорошо. Золотые песочные часики. О, -о, О, еще один, блядь, умалишенный. Тука, вот это ты ублюдок бородатый. Ну все, добивай, дедулю. Блин, Разрывная. У него на писюне кровь. Ой, бля, я же добивал его, ты прикалываешься. Вот мы же его стояли, вместе добивали. Какого хера из него вылезло, вот это вот. Пре преамбула полипная. Красная трава, патроны пистолета, порох. Что мы можем смастерить? Что мы можем смастерить? Патроны для винтовки можем смастерить. Хорошо, динамит бери. Теперь... Можно теперь назад двигаться? Да, им можно разнести тот завал. Да, главное, чтобы этот завал не образовал еще один завал И мы тогда уже вместе с тобой не оказались под завалом Потому что потом мы с тобой вообще херышки вы выберемся вообще отсюда Ты хоть это понимаешь? Ты хоть это понимаешь? Давай, используй Тикай Текай, села Вот об этом я и говорил Блять, Заводные смотрители Ну, я про них помню Так, динамит я взял Сука, ну кто же знал Вот ты знал, что покатятся камни? Я нет Ну как, я потом вспомнил, что камни покатятся Ой, Леон, Леонушка Теперь бежать. Бежать, бежать, бежать, бежать, бежать, бежать, бежать. Стой, Луис, сера. <звездных> О чем? Все, двинули. Двинули, Ты мой не ласковый, не ласковый не мерзавец. Кажется, Ты точно обычный ученый? Нет, мне кажется, он нихера не ученый. Ну, Это да. Он, кстати, видно, что он такой, знаете? Мучачос начос альграсиас бунитас. Хуан Карлитос. Такой весь из себя, ну сладкий пирожок. О, понеслась. хитро трашёпа, блядь. О, блядь! Ёбаный в рот, блядь! Вот это я сейчас обосрался. Откуда здесь эльгиганты? А, здесь два эльгиганта. Будешь должен. О, да! Одолейте двух Эль-гиганты. Так, э, в быстрый доступ. Где мои гранатки? Ну, давайте на двойку сделаем. Блять, смысле? А ты не можешь заняться вот этим, у которого видно, что у него на спине? Мне нужно, мне нужен, мне нужен твой паразит, который на спине, ласплагос. Вон он. О, блядь! Ты еще не устал? Есть Да как попасть-то? Есть Один потух Блять! А этого я не ждал Больно! Вот именно у него броня Это что-то промахнулся, дружок. А, а, -а, -а. блять, он меня сейчас убьет! Бежать, бежать, бежать! Мне нужно как-то его остановить. Ну пиздец. Ли... Луис, блять, у тебя. Черт, блядь, блядь. Иди сюда. А, он мне сбросит динамит? Или что? И что? Куда? Сюда, блять. О. А взрывать его кто будет? Я понял, я буду взрывать. Получилось? Хорош, получилось. О. Блять, ну я обосрался Я обосрался Нереально, бля, когда он меня схватил Я так испугался, просто забей Думаю, можно здесь. Подожди, я еще не все залутал Так, где-то тут лежит граната О, супер Я еще не все залутал Блин, ну да, он мне дал Неплохо так просраться, дружочек Демоны из плавильни Но ну, вообще, я мог бы его не добивать Вот таким образом И, скорее всего, получить с него что-то стоящее Правильно? Но ну, уже как есть Что мы можем создать? Ни хера Зато гранаты вернулись назад А почему вечно я В роли стула? Я не хочу быть в роли стула перезаряжай так, откр... так он от... пока он открывает я делаю вот так объединить Ну уже 38 400 уже я считаю неплохо где-то тут скоро должен быть краузер это, было это был пиздец. На глубине держит Подземелья для, священ... Подземелья для них священно. Так, Создаете, можно создать красную зеленую траву. Это раз. Второе. Мы должны где-то сейчас выбраться. Именно здесь и нашли лас Они сохранились в древних залежах Янтаря. Так, слишком ну, много травы же. дают. Вот я про лас и говорил вам. Вот, вот эти вот лас эти вот... Жучки, жучки которые в янтаре находятся. Вот это кусок говна просто. О, мы уже близко. Мы уже близко, я чувствую. Я просто чувствую запах носков. Конечно, а как иначе? Сохраняем сначала игру. А теперь... А теперь... Погнали на каталазочки, друг нас, Санчо! Охуеть. Санте Санчо пончо, мучачист, значит. Так, она движется, это ускорит дело. Заладь. Ой, мне это не нравится. Ты любишь экстрим? Нет! Вот это хорошо прям. Вот это прям хорошо, вот это прикольно, вот это интересно. Не, нормально все, не э, с Хорошо. Береги. Хорошо, пока что я понял. Это что? Это... Это ми... ми... какой-то миньон ран, блядь. Береги. Пошла нахуй, старушка. Береги. Пошел нахуй, дедуля, блядь, сорбаль. Ах ты, пидора... Извините, пожалуйста. Пиздюшонок с арбалетом, блядь. Я не могу попасть, блядь. Хорошо, я понял. Да сложно, блин. Нет, нет, нет, я держу. Я держу, несцы оба ба ба ба Пошли нахер. Оба. Так, мне нужно смотреть вперед. На, нахуй, дедуля. А ты что там делаешь, блядь? Ляжь, пожалуйста, на лестницу. О, нет! Есть. Тихонько. Тихонько. Есть. Куда-то я попал. Куда-то я попал. Надеюсь туда попал. Надеюсь туда попал. Перезаряжай пока есть время, ли он о папа папа Хорошо! Все? Я уже слышу, как какой-то ворчливый старикан-кукан стоит и ворчит, блядь, сверху. Слышишь, да? Да-да-да! Да-да-да-да! Ну, понеслась жара. Кохедло! Кохедло! На нахуй ой-ой-ой как мы с ним проехались увидели я как будто на него присел я как будто бы на него присел к хэдло к бэм ублюдок ублюдок мать твою ты хотел меня трахнуть а я сам тебя трахнул. привет заводной ублюдок вот это они конечно здесь понастроили что Я могу здесь украсть О, А там и пистолетные патроны И какая-то трава еще где-то лежит Подожди, блять, подожди, меня кто-то хочет наебать Походу Где пистолетные патроны? Трава, вижу Графин Хорошо, мы в графин поставим самоцветики А где патроны? А вот патроны Чудно Мне показалось, или где-то какой-то монстр Рыкнул мне не показалось, я слышал, как где-то какая-то бледина рыкнула. Патроны для револьвера. Револьвера там -то нету. -то... Да нет, опять вагонетка, нет, я не хочу, я устал. Ну что? Что, опять? Пиздец. Кстати, прицельная стрельба-то неплохая. Ой-ой-ой-ой-ой. Не надо, не надо, не надо, не ссы, я держу ее. Я держу ее. Да я держу ее. О, блядь. Смотри, ты нахуй там пин запила. А что это у вас... Многовато как-то. блять, попал в вагонетку. на на -а Что там? Сигару свою, блядь. Курение вредит здоровью. Да нихуя не весело! Снова доски. Держу, держу. Слетим не слетим, я держу! Ура! Я попаду? Нет? Не опрокинется? Так, подожди, я думал, я попаду в Челиков, которые сверху с бочками ехали. Но я, к сожалению, в них не попал. Так, а вот это уже все? Бля, да нет! Расстрелять, блядь. Кахедло, кахедло! Ааа, блядь, тихо! Сам ты, блядь, муштарда, блядь. Горчица, блядь, польская. Пошел нахер. Бля, еще один! Дико, блять, подумай о своем поведении. Нет, не трогай мать. Так. Конечная. Сука. Вот сейчас держать булки надо при себе. Тихонько. Ой-ой-ой! Вы прикалываетесь! Нельзя так резко делать. Я же могу обосраться случайно. Пиздец зачем блять? Зачем тормозам пизда? <связь> <связь> <связь> Понеслась жара. Вот эта серия, вот О, эта серия просто разъебала! Вы что издеваетесь, прикалываетесь? Я в таком экстазе. Я вообще не понимаю, как мы доехали, как мы добрались и что вообще произошло. Улей. Блять, плюнь. Мне кажется, я зря сейчас ее взорвал. Подожди, ты со своим лифтом. Вот можно кто-то бля бля бля бля бля бля. Что? Что, а? что за напасть? Должен быть другой путь. Конечно Идет. должен. Вот, а где? Нет, не здесь. Так а где искать другой? Вниз спускаться. Ну да, вниз спускаться, конечно же, блядь. Как же без этого? Почему нельзя? Почему нельзя не спускаться вниз? Всегда надо спуститься вниз. Тихо? Ладно, мне показалось, я малыша услышал. А, так и знал. Что ты знал? Будь эти могут Нет опять! Сука, шершни эти вонючие! Блять, я их ненавижу, просто забей. Как же я их ненавижу! Уничтожить входы в улей. Так, желтую траву взял. Ну что ты, блядь, летающий членосос? Почему зам? А почему ты в него не стреляешь?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 Почему я не мог создать? У меня такой брык, брык, брык И все, не хотелось ничего создавать. Так, ладно, двинули Куда идти-то нам? Ну, пошли сюда А где входы в улей? Мы и так в улье Там сказано взорвать 4 входа в улей Ну, по заданию, типа, которое на шинельке было Можно получить много шинелек, если взорвать входы в улей нет, блядь Да в смысле, сука? Как тебе такое? Минус нож, правда, но Я надеялся тебе понравится это Мой маленький фукараща блядь Подожди, подожди Я сейчас подойду и тебе въебу Не, на самом деле эти жуки это Хорошая фармзона В голову стреляешь один раз Бьешь и из него выпадает какой-нибудь материальчик приятный. Там... Ах ты, прости, тотка перелатая. Луис, неси мою мухобойку, блядь. Бля, мне больно. Больно, мне больно. Нет, я его профукал. Сюда, тварь. Сука, сзади еще один ублюдок. Вот. дарил разок. Подошел. С ноги ляпс. Все. Тетерев разломался. А почему мне так много урона наносит? Так, еще ящички. Блять, одни песеты. Одни песеты. Я как будто нанимался песеты искать. О, сокровище. Золотой слиток Чудно Будет что торговцу продать Кстати, торговца давно не было А я где? А мне куда? Ну, оттуда я приехал, правильно? Значит, мне, наверное, куда-то сюда А, мне нужно до лифта добраться А, так, подожди, я здесь могу сейчас повернуть направо Побежать к лифту Смотри, смотри, смотри, смотри Здорово, уебок, ты думаешь, я тебя не видел или что? Ну-ка, блядь, съебался. Тихонько. Так, остался еще один. Остался еще один кукарач. Ага, ага. Ты думал, ты такой незаметный? Падла, блядь, я отстрелю твою задницу. Взорвался. Так, и вон еще один. Нет! Где ты? Курва. Летающий. Блять. Говорил, не трахать, мух! Сука. Что там? Там ничего. Блять, эти.. Есть 4 из 4. Дело сделано. Оп, теперь можно и в лифт. Да, блядь. А ч ты стоишь, типа, как на прогулке? Фух, Хорошо, ты издеваешься надо мной сейчас. Я одного не пойму. Зачем ты так рискуешь? Ему нужен янтарь. Или для тебя никто. Я же сказал. Нет, от этого легче. Хоть раз, ответь прямо. Лос иллюминадос. Я на них работал. А, вот оно что. Помогая вам, я не смогу искупить вину, я знаю. Но все же я не хочу, чтобы люди страдали. Ну, раз так, будь посерьезнее. А ну-ка цыц, Санчо Банса. Санчупансо, Пансо! Я, я все, я запомнил. Санчупансо. Пансо. Выбрались из этой дыры. Свежий воздух зовет нас. Портфин. И раз уж мы добрались сюда, значит мы почти... Почти что? Луис! Краузер, сука. Давненько Майор Краузер. Какого чрта? Тот, кто нас обучал. Разыскиваю украденный груз. И убиваю. Блевое дело. Эшли. Это был ты. Умный Чему я тебя учил? Наши это точно блять, вот это просто разъебало. но он какой-то прокачанный он же прокачанный под этими э, ласплагас ну погнали ты что они тут вообще ни при чем. Я сам этот ага <клышленный> А как мне заблокировать его удар? Ты совсем свихнулся? Как тебе такое? Зачем? Как тебе такое? Зачем? Тихо. Ты про Тихо! Тихо! Тихо! Тихо! Тихо Тихо На нахуй Тихо Тихонько Успел Краузер Сука Ой-ой-ой, у меня здоровья нету Тихо, здоровье-здоровье-здоровье-здоровье-здоровье-здоровье Да, конечно В оригинальной части было гораздо сложнее Потому что ты один раз Проебывал КУТЕ И он сразу, и он сразу тебя убивал И приходилось заново Так, вот и сценка пошла них нихера он крутой. Но ну, его, конечно, здесь поменяли немножко. Пиздец, блять, Луиса жалко, как, как всегда. Все девушки мира будут скорбить. Ах ты мой сладкий ловилас. Помолчи. Вот, бери ключ от лаборатории. Иди туда и извлеки этих паразитов. Спасибо. Эшли. Знаешь, я жил по-мудацки. но ну, а теперь-то что скажешь, Леон? Люди меняют? Бля, я 20 лет назад плакал, и сейчас плачу. Мы завершили 11 главу. Мы завершили 11 главу. Мы завершили 11 главу. Бля,